Поздравляем Ну, а теперь, ну, можно разучить даже заниматься на да, да? самом деле? Да, давай, давай, а? Не чокай. Мы еще Да, ну, стой, не чокай. Блядь, я Давай, лежайте, ребят. Ну, ну сначала тогда запись, потом же не обижать. кстати, тема. Давай. <связать> <связать> стоп, у меня. О, все хорошо. <связать> <Сам> Прикольно. <связать> да? Я <Он> не ожидал, <связать> что персточка будет. Персточка кстати, что <связать> Стульком, <связать> вот, да, короче. <связать> сирот> сирот> <зерот> за здоровье, Ничего А где бабдин то вообще? как вам подъедете? у меня соседка бля, добрый даже помать видео о том, потом страшно для видео снимаешь что ли? бля, ну мы ещё трезвые куда там, какой видео мы трезвые, понимаешь? потом разломать, как вы были трезвые, потом как мне были трезвые а потом ютуб да, все на ютубе а я там укладываю только за эту новую кошку не буё не знаю, поджигай. А, Вкусная куша, давай. Я... Вот... А ты кушаешь а? ну, ты кушаешь? Да. Да.